Так вот, это принцип помощи, а это мой клик о помощи. Вы пришли? Так, сюда? Да. На крест. Да. Отлично. Так, здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гарипов. Вы, видимо, пришли сегодня, значит, что меня волнует, и это очень странно. Так вот, промч. Ну. Меня волнует ни много ни мало социальный конформизм. И не только меня, и других жителей этой планеты, я думаю. Так вот, начнем. что дальше? Конформизм это подчинение правилам, нормам, определенной группы лиц, обществу, дабы избежать давления и конфликтов с их стороны. Мы же, мы же все помним с вами, как в школе во время теста, услышав вариант ответа, относятся людей, ставили его, если даже думали по-другому, и порой были неправы. Ведь только через определенный период времени. Созрев, мы смогли понять, что общество не всегда имеет объективную позицию, касаемо всех вопросов. В тот момент, ну когда в школе, вы поняли, в тот момент, в конце, мы либо были просто неосведомлены в вопросе и решили послушать мнение со стороны, либо просто предложили мнение свое большинству. Ну так, ну, ну даже сейчас компромисс действует на нас и чтобы понять. Что у нас действует? Нужно разобрать все его классификации. Так вот, виды конформизма. Внешний и внутренний. Смешно, да? Так. Внешний. Внешний проявляется только в поведении, в стиле одежды. Никак на внутреннее состояние человека и его убеждения не влияет. Внутренний как раз таки подразумевает полное изменение внутреннего сознания. Я сказал, что... Так, давайте приведем пример. Нет, привет. Так, давайте, да, пример. Вспомним, как Галею Галею пришлось отречься от своей теории, поскольку общество не было готово к ним. Насколько нам известно, он продолжал в них верить. Так вот, это пример внешнего конформи конформиста. Но если бы он выступил перед публикой, священнослужителями и признался все свои идеи ложными, при этом поверив в это, это был бы внутренний конформизм. Идем дальше. Так вот, активный и пассивный комформизм. Активный это комформизм, при котором индивид пытается принять все устои общества в скором порядке. Пассивный подразумевает то, что на индивида давят и только тогда он принимает какие-то рамки и правил. Ну, понял. Так, давайте представим, что вы член одной южноафриканской общины, допустим, масаи. Итак. И так заведено, что каждый мальчик должен стать искусственным воином. Ну, да, Тут важно понять, что традиции передаются благодаря механизму конформизма. Ну так вот, вы, если вы активный конформист, вы будете изо всех сил стараться стать воином, дабы получить почет и уважение со стороны ваших соплеменников. Если вы пассивный конформизм, это плохо. Почему? Потому что вы, вам все равно придется это сделать, но... Без удовольствия, короче. Вы просто будете пытаться стать полноценной частью общества, и, ну, даже если хотите стать, допустим, ремесленником. Так, давайте дальше. Ну вот. Вы грустно грустный какой-то. Так, осознанный и неосознанный конформизм. Осознанный – самый редко встречающийся вид конформизма. При нем человек, так... При нем человек считает комфортное поведение залогом успеха всего человеч, человечества, и его в частности. Встречается в основном в восточных философиях. Неосознанный ⁇ это конформизм, при котором человек не имеет своего мнения, идет по пути комфортного поведения, поскольку считает это ну, сам, ну, самым легким способом короче, идти по пути жизни. Вот, пример. И вы... Северокорейский рабочие рабочий и твердо считаете, что во, в, в, совокуп, ну, в общности идей и, и мыслей, и сила, и доказывать это аргументированно, и, ну, вы, и вы считаетесь, собственно, осознанным конформистом. Если вы просто идете по пути, по которому пошли ваши друзья, Знакомые, неважно. И не знаете смысла этого пути, вы считаетесь неосознанным конформистом. Так, дальше мы перейдем к примерам и механизмам действия. Но перед этим я хочу провести тест. То есть эксперимент, который проводили многие люди. Так, мне нужен случайный человек из зала, которого я желательно не буду знать. Так. Михаил, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Михаил. Приятно? Вы я считаю, что на этой картинке две белые пирамидки, вы как считаете? Конечно, обы белые! Спасибо, Михаил. Так вот, дальше. Мы должны понять, что общество иногда дает нам определенные установки, при которых наше отношение к вещам искажается. В основном, это делает, этот механизм запускает СМИ или какое-нибудь авторитетное для нас лицо. Они как бы говорят нам, как относиться к тем или иным ситуациям, и мы принимаем эту точку зрения за общепринятую и придерживаемся ее. Давайте посмотрим видео. <х Deus> да. Давайте. Они а, же не подписаны. <ских> а звука-то нет. Нормально. <гиб artistic> звука серьезно нет? <гиб continuously> Отлично. <гиб> Ты должен <добраться>. Давай. <гиб> <гиб> ну короче, вот лицо <гиб> доктора. Перед вами ну, говорят человеку, он говорит, что там проницательный взгляд, доброе лицо, добрые черты лица, в общем, и... вообще, мне кажется, этот человек очень целеустремленный, упорный и прочее. Говорят, что это лицо убийцы, там, и говорят, что у него холодный взгляд, нечеловеческие черты лица, что и даже... им кажется, что даже если он будет говорить о чем-то хорошем, они э, будут думать, что что-то не так. Ну, в общем, на это можно останавливать, поскольку звука нет. Uh -huh. Так вот, это пример того, как мы достраиваем... Да, ну, потом. Это мы тоже не выдержим. Да ладно. Можно презентацию назад? Просто... Так вот, это пример того, как мы достраиваем информацию у себя в голове в зависимости от информации, которую нам дал авторитетный для нас источник. Поэтому мы должны проверять вопросы, в которых сами не разбираемся, а не, а не слушать мнение со стороны. Даже пусть это будет учитель, прости меня, Вадим, конечно. Но даже когда мы обладаем достаточной информацией для определения своей точки зрения, Общество способно ли на нас повлиять? Вот сейчас можно выбить видео. И у него спрашивают, вот пять, пять фотографий, есть ли, на них, есть ли на этих фотографиях один тот же человек. ему Он отвечает, мне кажется, их нет. Ему говорят, хорошо, сейчас придет. И тут начинают говорить другие люди подставные, которые вокруг него, у которых изначально задача запутать его. Они говорят, что вот у бабушки одинаковые черты лица с мужчиной по цифре 4, по-моему. И они начинают убежать, что если его выбрить, если зачесать волосы назад, будет один в один. И что если... И что вот это фото до того, как его попросили перейдеться в бабушку, а это после, собственно. И человек начинает в это верить. Они, они дальше им говорят всякую фигню, ну, помню, что но можешь вырубать. Но в конце концов он поверил и признал, что он был неправ, и он не учел вре время съемки, там улыбку, не улыбку, ну, вы поняли. И вот как, нас, как на нас могут повлиять, собственно. Это происходит, потому что мы не хотим выступать против подавляющего большинства и выбираем более удобную позицию, поскольку она э, не сопряжена с рисками. Но, на, ну, но что произойдет, когда эта позиция будет несуразна и абсурдная? Поднимите руку, пожалуйста, кто взял билет вот там. Да больше было, чего выжить. Да, да, да. Билетик на входе, пожалуйста. Ну, поднимите руку, кто прошел мимо просто и не стал этого делать. Ну, так. А ты что тянешь, Миша? Ты пацаной вообще, почему ты тянешь? Надо было с этого начинать, чтобы люди не знали, когда было А, ну ладно. Ну, так вот, те, кто не взяли билетик на входе, молодцы, поскольку вы не стали терять время на то, что даже не было в регламенте. вообще билетека – это общедоступное место, сюда можно проходить без пропусков. Но те, кто взяли, ну это тоже неплохо, это даже естественно, как бы, но просто подумайте о том, что в следующий раз это может грозить вам нечто, нечто, нечто больше, чем потеря времени просто, по факту. Вы можете выбрать не ту партию, там, короче, не те законы могут избирать, ну не важно. Ну, так вот, и перед тем, как я перейду к плюсам и минусам конформизма, я хочу провести еще один тест. Так. Эрик, давай. На этом рисунке сладкая каша. Как ты считаешь, какая это каша? Сладкая. Спасибо, Эрик. Так вот, плюсы и минусы конформизма. Основные, которые мы можем выделить. Так, плюсы. Основной плюс конформизма заключается в облегчении производства и... и так. И он может сильно нам помочь во время экстремальной ситуации. Ну, Самый распространенный это военные действия. Как бы, если мы не будем действовать слаженно, то у нас есть высокий шанс погибнуть. Минусы – это подавление личности, которое в конечном итоге приведет к неспособности принятия собственных решений. И, ну, и потери времени, как вы все знаете. И еще подавление личности может затруднять прогресс всего человечества, поскольку... Ну, то есть, труднее будут развиваться науки и творчество, поскольку конформизм подавляет творческую мысль, как мы все знаем. Ну, на этом, пожалуй, все. Теперь надо подвести свое мнение. Что же я думаю о конформизме, там, нон-конформизме, в этом всем? Ну, я, пожалуй, думаю, что нужно соблюдать тонкую грань между этим всем. Нужно и придерживаться определенных правил, которые... Да. Так вот, согласно аксиоме Аскобара, то что, если два параллельных понятия нас не устраивают, мы не выбираем ни одно из них. И, собственно, надо искать тонкую грань между конформизмом и нон принимать правила, которые вполне логичные, и не идти на рожон, если они просто вам не нравятся по каким-то либо причинам. Ну, я думаю, что этим мы 15 на 4 занимаемся. Мы как раз таки не идем против общества и не говорим, что они не хотят просвещаться, вот такие плохие. Но и не плывем по течению, поскольку если плыли, где Виктория бы вообще не было. Ну, мы скорее пытаемся хоть чем-то помочь, хоть такой малой вещью, как Виктория. Ну, всем спасибо. Спасибо. Вопросы? Ну, Вадим, давай постановим. Я вижу, <вот> У а, меня а, сразу два а. а, а. а, а. а, вопроса. А, отлично. Был, было упомянуто, насколько я помню, осознанно или ну, не осознанный банк утепида и плюс устойчивость регистрации из Северной Кореи. У меня такой, если следствие, конце концов, свой вопрос. А к чему относили случай, когда человек идет на поводу толпы не из-за того, что он хочет, или из-за того, что так надо, а из-за того, что ему страшно? То есть, когда перед ним не оставляют выбора? К неосознанному. К неосознанному... ...посильному. То есть, когда вот либо ага. делает как все, либо в концлагерь, это неосознанно пассивный человек. Ну да, поскольку типа выбора нет. Какого. И хорошо, спасибо. И второй вопрос сразу. В конце ты отметил, что а, именно насаждение конформизма а, ставит по факту крест на развитие какой-то. Ну не крест, она затрудняется. Затрудняется, затрудняет, да. Да, научной мысли и уж тем более творческие. И, ага. У меня тогда следующий вопрос как поступить, допустим, творческим деятелям, авторам, режиссерам и так далее, чтобы прокормить свои деятельности, так как зачастую им приходится вливаться в формат, чтобы их деятельность и им какую-то прибыль. Как им выживать? А, да да да да Является -да. ли это контранизмом, mm -hmm. поскольку в сфере именно такой медиа и шоу-виза? именно комформизм, к сожалению, приносит, ну, и дает автору возможность получить прибыль. Mm -hmm. Ну, давай посмотрим. Ну, я знаю только российский шоу, ну, могу видеть только российский шоу-бизнес и underground, скажем так. Mm -hmm. Но mm -hmm. сейчас такое время, что даже underground, ну, типа, люди, которые не участвуют в там на Первом канале, в во всяких ледовых, там, ну, не знаю, побоищах, да. Они могут спокойно распиариться ВКонтакте через другие площадки. Тут, ну, можно привести пример тот же самый Versus, допустим. Там многие рэперы просто берут и пиарятся. Ну, и это не конформизм, я думаю, поскольку они же не делают это через площадку шоу-бизнеса. То есть, ты что в этой сфере можно. Ну да. Ты считаешь, что поголовное увлечение Версуса ну, типа, блин, очень много там ноунеймов в том числе, да, просто спрямятся туда, потому что там хайп, потому что там можно работать. То есть это ты не считаешь это комптомизм. Но тут вопрос именно о шоу-бизнесе. Версус а, а, ну, ну, это... это другая сторона скорее. Любая типа площадь в таком случае, ну, такое, да. это комфортненькое, такое место, где можно кайфануть. Нежели чем своим трудом ну, распространять свое узло, например, там, вкладывая неверенные бабки. Ну, я не спорю, ты не в этом... Ты вспомни все. Да, да. Ну, ты в этом вопросе более, я думаю, разбираешься там в музле, куда бабки вкладывают. Ну, я считаю, что есть обходные пути в все-таки этих вопросов. Как да. ты считаешь, нужно ли бороться, и если можно, то как бороться с каждым злом? Не нужно бороться. <смех> ну, в смысле осоз осознавая что ты делаешь просто как бы. вот и все ну думай почему ты поступаешь так зачем ты это делаешь собственно. если лови себя на мысли о том что ты иногда просто следуешь за большинством как только... ну и почему ты это делаешь если тебе нужно это сделать и это не несет тебе никакого убытка то с, с радостью следуй. А если ты делаешь это Против своей воли, по убеждению или чего-то боишься, то уже пора задуматься Еще вопрос. Ну, этот вопрос не по теме, конечно. Как преодолеть кого? Общество? себя да. не податься ну я думаю сейчас конечно будет стан точка зрения но я думаю что есть компания людей которые поддерживают твою точку зрения ты можешь влиться в эту компанию это тоже будет конформизмом и таким но ты там не будешь чувствовать себя угнетенный наверное скажем так это это шанс психотерапии смысле Лекция знаешь, что тебя волнует. Да, что не волнует. Сейчас, Ну, у кого-нибудь еще вот вопрос. Давай. Дима, не то, чтобы вопросом, насчет билетиков. Изначально ага. я вообще подумал, что это как для подсчетов. подсчета, <свят> Ну, да. В смысле, это не подсчет, это просто... Мы не подразумевали это как билетики, я просто назвал их билетиками. Это просто... Бумажка, которую вам выдавали, просто так, в смысле, просто стояла очередь, вы подходили и становились в эту очередь. Да, Хотя может было спокойно. Ты сам придумать любую трактовку, ты да. же сам тебя не пускали в зал без этой бумажки? Правда. Ты мог подойти в зал и без бумажки. Люди, я видел, что люди спокойно брали да, я да проходили. Приходили. да. Я... И главное, те, кто в очереди, я... смотрели на них, типа, ну, я... ну, ну ладно, я... что. Может, взяли. Первый, почему никто из вас не дает кубики Николаевки? Помжал? Дают после. Я раздал часы. А куда же они делись, Маша, тогда? У меня есть все, я думаю, заезд других переживаю. Я один тебе А Второй вопрос. Так, кто задавал? Дим, давай ты задашь после. Есть у кого-нибудь еще вопрос? Эй, у меня есть второй был. Давай, давай. Ну так вот. Как ты считаешь, что. Сильнее влияет на конформность воспитание родителей или там СМИ какие-нибудь, я не знаю, наша власть, какая-то. Воспитание родителей может быть разное, конечно. Нет, ну, к примеру, если вот они действительно давят на тебя, по их мнение должно всегда действовать, как все остальные. Что все-таки сильнее? Воспитание. Еще вопрос? Да. Конформизм, как ты думаешь, вот, конформизм раньше сильнее проявлялся в, например, в Синеребове? Mm -hmm. Или вот сейчас у сильнее гораздо является, или ничего вообще не изменилось? Mm -hmm. Я подумаю немного. Смотри, раньше бы люди вообще не задумались. Ты сегодня хотя бы. Мы ставим такую проблему. Уже вторая лекция у нас о конформистах. Но, но, но, другая сторона. Например, там, Смотрите, крови, да, когда... ты, ты спросил, конформистов больше ли? Больше ли его было, да, раньше или сейчас? Сейчас больше людей, и поэтому больше конформистов. Процесс самовыявления. Самовыявления? Я думаю, сохранялось время, какая-то Типа 70 на 30. Просто часто у тебя появилась возможность в этом сомневаться впервые. Раньше такой проблемы просто не стояло, он реально был неосознанным, поголовным. Ну, еще вопрос? Вадим, ты не хочешь задать? Да? да нет, я бы... Просто мне понравился очень твой вывод, я считаю, что это вообще не знаю. У нас буддийский вечер все превращается. Главное, вот будьте осознанными, ребята. Ну, осознанными. Раз нету... Ну и отлично. В смысле, сам факт покупки айфона не... Мне не нравится, что я за пределные камеры отвечаю. Выходи. Блин, попросился. Сам факт покупки айфона или любой другой статусной вещи не делает тебя автоматически, следователем, твое поведение конформным не делает. А именно тот факт, что ты, если ты это делал на основе исключительно статуса, а не на основе того, что тебе он нужен. Вопрос в том, разумный твой выбор, осознанный, или ты просто последовал за большинством. Я это понимаю так. За но когда я, пытаюсь... но ты сказал, lean, что он тебе нужен. я, я ну, Еще раз. Vielleicht... Я не уйду, я останусь здесь Спасибо, давай. Вот у меня есть твоя точка зрения. Я считаю, что был не один, а четыре Ивана Грозных. Должен я доказать-то учителю, да? Знаешь, где обычно бывают четыре ванны Грозных? ну вопрос, если у меня есть своя точка зрения, я считаю, что будет не один, а четыре Иваны Грозных, должен ли я доказывать и свое мнение. Правильно? Ну, правильно? Докажи, хорошо. Нет, правильно? Правильно это будет вообще? Ну, Хорошо, мнение, хорошо. Это будет правильно. И правильно будет только в том случае, если все переубедят в том. Все. Вот. Аплодисменты две.